Здравствуйте, и мы ведем репортаж из секретной зоны Армады. Здесь никогда нельзя снимать ничего, но нам удалось это сделать в этом году, поэтому быренько, сейчас коротенько, минут на 40, а новинка... новинки на самом деле в армаде все вся линейка в армаде новая хотя в общем то в принципе все старое но в общем то все новое смысл в том что теперь в армаде навели полный порядок вообще какой-то шестнадцатый год 18-й, он прошел какой-то под эгидой приведем в порядок то что было короче не будем теряться в лирику, значит, одна из новых серий это абсолютно новая серия Трейсер. По сути, это все лыжи, которые раньше были, которые раньше назывались ТСТ, Норвалк и прочее Куфо. Вот лыжи, которые были без приписки, без прописки, без какой-то вот четкой ну, как классификации, они все попали в эту серию. Эта серия, скажем так, это Биг Маунтин, Биг Кантри но все-таки катальные, то есть лыжи для тех, кто все-таки катается больше, нежели шарится. Хотя серия начинается с 88 трейсера, на мой взгляд это чистый скитур, такая очень нехарактерная для, для армады лыжи, но в принципе она должна быть, как бы, ну и пусть будет. В общем она легкая, она прямая, ровная, все как должно быть для скитура. И дальше идут в серии, как бы всего три лыжи, это 98, 108 и 118, ну как бы в принципе-то и все. Лыжи все одинаковые под копирку, то есть очень плавный длинный рокер. Очень достаточно ровная прямая геометрия с радиусами в районе 17-19 метров. Отсутствие заднего рокера полное. Вот. А, то есть лыжи для хороших скоростного катания, ну то есть Big Mountain, для катания там, где есть простор, где возможность есть помочить, на ходах походить, а если и дропать, то в общем-то впрямую как бы на скорости с хорошей амплитудой. И приземлять можно было на задник, не вылетая в телевизор. Ну, в принципе, да, то есть дальше выбираем себе подвесы, под скорость, как бы, побыстрее гасим или полегче весим 98-е, да, хотим какого-то харда, катаем какой-то вертолетный паудер. 118-ый, В общем, такой не стайл. При этом 118 лыжа, вот я сейчас ее держу, она меня радует очень своим весом. И я понимаю, что вот такой вот э, формат лыжи, он дает Армаде очень много то есть формата. И раньше была проблема в том, что ни одна из их лыж, в принципе, не работала на скитуре вообще никак. То есть вот эта форма с офигенскими рокерами и зашипленными носками, она давала, ну, приводила к тому, что лыжа реально уходила просто наверх на любом траверсе. Вот этих лыж такого, в общем-то, не будет, и можно спокойно, в принципе, их покупать для таких, но не сильно далеких и незатяжных походов. Вот, Ну, как бы, в общем-то, вот такая серия, на мой взгляд, очень интересная и постребована с а, хорошим будущим, потому что именно этого «Армаде» не хватало в их жизни, и она, конечно, расширяет аудиторию «Армады» серьезно, ну, в принципе, учитывая, что армада нормально делает лыжи, они достаточно качественные, как бы, в общем, это отличное, отличное добавление в линейку «Армады» в этом году, все. Пошли катать их, ходить на них. О результатах сообщим. подписывайся, чтобы не пропустить. Все, встретимся на склоне. Пока, а то, походу, нас сейчас запалит. Все, пока.